Как же я могу подключать 10 партнеров в бизнес каждый месяц? Для многих людей ответ на этот вопрос – это что-то на грани фантастики. Потому что хотя бы найти одного партнера – это уже победа, да? И сегодня мы поговорим о том, как делать 10 партнеров каждый месяц, о рабочей схеме на эту тему. Сейчас многие люди научились э, подключать клиентов, и в принципе строить клиентскую сеть это уже не проблема. Но реально для того, чтобы построить большой бизнес, все равно нужны партнеры, нужно делать так, чтобы ваша команда могла расти теми людьми, которые работают за вас, которые строят свой собственный бизнес внутри вашего. И для этого нужны определенные совершенно другие навыки, чем работа с клиентом. Итак, меня зовут Зайцев Алексей, и сегодня мы поговорим о том, как построить команду в 10 человек за один месяц, и можно это повторять каждый месяц, сделать так чтобы это было дублицируемо абсолютно для вас и вашей команды и немножко про себя я человек который умеет во первых делать 10 человек ежемесячно во вторых у меня есть команда лидеров которые выстраивают организации и я делаю это уже в течение 17 лет я сетевик у которого этот бизнес получается и сейчас мы поговорим с вами о стратегии о том как правильно создать бизнес организацию для начала хочу сказать что сетевики которые ко мне приходят на консультацию это чаще всего сетевики они просят научить Технологиям продаж, технологиям рекрутирования. Сейчас вообще речь не об этом. Сейчас речь о том, как правильно строить организацию. Не как подписывать каждого второго или каждого первого. Задача в принципе, сделать так, чтобы бизнес начал расти и приносить доход. Поэтому, если вы хотите записаться ко мне на консультацию, то под видео это будет вполне возможно. Итак, первая стратегическая ошибка, которую учат непонятные инфобизнесмены, это подписывать 10 человек в первую линию за месяц. То есть дать рекламу, которая будет. Будет в Инстаграм всех долбить. И к вам будет там 50 человек в день писать «хочу узнать подробнее», «хочу узнать подробнее». И вы из этих 50 человек в день, в принципе, можете даже каждый день кого-то рекрутировать. Вопрос в другом. Как это повторимо? Сколько это будет стоить? И насколько это поможет развитию бизнеса? То есть, сейчас мы говорим о том, что, в принципе, вы можете продать бизнес хоть 50 людям в месяц. Это не имеет значения. Хоть 10, хоть 50. Вопрос, кто из этих купивших бизнес-людей, будет вас повторять. Так вот, бизнес-модель построения 10 человек в свою структуру в месяц – это не о том, как подписать в первую линию много народу. Это о том, как создать рабочую структуру и сделать так, чтобы это было не в первой линии, а у вас структура была в 10 человек. Поэтому мы рассчитываем на одну или две веточки, которые начинают расти вместе с вами. Итак, основа основ – это не первая линия, которых вы там наподписывали, а команда. Одна-две ветки. Первое, что я делаю, для того, чтобы подключить человека, я его где-то ищу. Есть разные методики, то есть можно искать людей в социальных сетях, я пишу посты. Второе, я переписываюсь с людьми также в социальных сетях сам с кем-то знакомлюсь то есть есть люди которые на меня смотрят они им нравятся мои посты те кто там на них как-то реагирует я их могу потом дорабатывать да второй момент я сам ищу людей интересных которые мне нравятся по мыслям по фотографиям которые мне как-то вот меня располагают я им пишу и если они открыты к нашему какому-то коннекту да с нашей, нашей переписки я их вывожу на разговор точно так же я делаю звонки для того чтобы найти нужного мне человека и работаю еще по технологии рекомендаций, то есть я ищу людей которые мне подходят для моего бизнеса. И бывает так, что человек, которому я позвонил, ему мое предложение не подходит, но он мне дает телефон того, кто мне нужен. И это не все. То есть есть методики сетевики, есть переписка со знакомыми, есть созвоны различные. То есть методик масса. Наша задача сделать так, чтобы мы нашли одного человека, его вывели на разговор, либо взяли у него рекомендацию и вывели рекомендацию на разговор. Для чего нужен разговор? Для того, чтобы, во-первых, Понять болевые точки человека и можем ли мы быть ему полезны в этих болевых точках. Да, потому что у человека бывает просто дефицит общения, и он хочет кому-то выговориться, да. И если это как-то ведет к товарообороту, то это делать можно, но иногда это просто ведет к потере нервной системы. Поэтому надо смотреть вообще, насколько это пациент подходящий, да. Первое, оценить боль, можем ли мы ее решить. Второе, оценить, нужен ли нам этот человек. Для этого нужен обязательно диалог. То есть мы разговариваем, это занимает там 15 минут, иногда больше, иногда меньше. За это время мы проводим какое-то тестирование, презентацию, после чего мы человека уже третьим этапом включаем. То есть, по сути, основная задача – это... Первый, второй, третий этап пройти. Если человек включился, задача просто его правильно вести, чтобы он никуда не выпадал. Для этого всего есть различные технологии. Сейчас нужно выбрать для себя методики работы, которые будут к вам приводить 10 человек в команду. При этом самое важное, чтобы человек, который включился, он начал приглашать к вам на встречу своих людей. А вы должны уметь проводить первую встречу с его людьми так, чтобы человек соглашался подключиться в его структуру. То есть ваша задача найти человека, который согласился заниматься бизнесом и помочь ему как можно быстрее создать свою команду там, в 5 или 10 человек. Если это получается, крутяк, значит бизнес начинает развиваться, размножаться, значит это работающая методика, работающая структура, и можно начать строить еще организации. Самый важный и ключевой здесь момент, это чтобы мы не пытались наподписывать э, людей сколько только можно, а чтобы мы нашли ключевого и помогли ему как можно быстрее. Потому что ключевой человек, которому мы помогаем, он укрепляется, и это работающая ветка. И наша задача не давать ему своих людей, а научить его работать со своими списками, с, со своими социальными сетями и так далее, и так далее. Для этого не нужно знать миллион всего. Для этого нужно выбрать свои методы работы, которые у вас эффективны, которые вам приводят людей. Научиться правильно выводить людей на разговор. Научиться отбирать тех, кто вам не подходит и научиться людей включать. То есть это навык включения, и дальше просто пошла технология работы с новичками. А в следующем видео, кстати, я вам расскажу о том, как работать с новичками, которые попадают к нам в команду. Я благодарю вас за то, что вы смотрели это видео. Если вам оно понравилось, поставьте лайк. Кстати, подпишитесь на мой канал, каждую неделю выходит что-то новенькое. И если вам оно сильно понравилось, можете его кому-то порекомендовать посмотреть. И вообще, я благодарю вас за то, что вы смотрели это видео. До встречи, пока-пока.